привет друзья с вами зажигалочка ну вот пришел наш последний день в норвегии наша цель была проехаться по стране немножко не хватило времени потому что э, надо было бы ну как минимум 7 дней тем не менее за двое полных суток в машине мы успели очень многое посмотреть и получили огромное впечатление о стране это мой восьмой фильм о нашей двухдневной поездке в Норвегию. И в этом фильме я делаю такое, как обобщение, что посмотреть в Норвегии за два дня на автомашине, когда вы едете из аэропорта Сандефёрд в Айтфёрд. Мы летели из Риги в Осло, используя Ryanair, а приземлились мы в Сандефёрд аэропорту и там сорендовали электромашину, чтобы передвигаться по стране. В Норвегии хорошая система электрозарядки автомобилей. Кроме того, платные дороги и автостоянки для электромобилей бесплатны. Чтобы очутиться на в живописной дороге номер 7 Харденгарвида и проехать через тундру вы должны пересечь всю Норвегию. купил мне кофе и булочку при зарядке автомашины на 81 процент мы можем проехать 330 километров Это уже часа два чистых, часа два ехали с перерывами попить водички, остановиться, покурить. Вот посмотрите, как классно! Тут, такая красивая река. Мы едем в сторону Пёргена. Не знаю, доедем мы или нет, потому что это довольно далеко. Но тем не менее мы наслаждаемся как нашей машиной, как прекрасной природой, так и Норвегией. Поехали дальше. Okay. Уникальнейшую деревянную архитектуру, а также зеленые крыши вы обязательно должны посмотреть в Норвегии. Так интересно, мы заехали на ферму, где очень много овец и слышны звоночки, которые у овец на шее, в то время как они едят траву, слышите? Поездка длинная, и вы должны будете сделать несколько остановок. Мы останавливались в нескольких местах. Хаугастол, Чуранд, Харгенденвиде, Форренфоссен и некоторых других местах. Интересное место. Тут запрещено купаться. Запрещено идти на тот мост. Но тут можно смотреть. Мы думали, что это такое? Воды много, и какие-то трубы уходят наверх. И говорят, что это э, качают воду туда наверх, Может быть. Да. Yeah. try to get a closer... В сетевом магазине «Киви» мы купили несколько видов закусок и напитки в дорогу. У реки мы увидели очень красивую деревню с зелеными крышами. Оказалось, что люди здесь живут и с эти дома нельзя. Мы остановились в Джейло, чтобы переночевать и зарядить нашу автомашину. Джейло находится как раз посередине пути между Осло и Берганом. Это курорт зимнего отдыха и горнолыжного спорта, достаточно популярного в Скандинавии. Сегодня второй день нашего пребывания в Норвегии и мы направляемся в сторону Эйтфьорда по живописной дороге номер 7 Харденгарвида через тундру. Живописная дорога номер 7 тянется от Хаугастола до Эйтферда. Длина этой дороги 67 километров. На этом живописном маршруте вы увидите узкую крутую долину Мобедален. Великий водопад Порингфосен, высокие горы и глазеры вдалеке, а также Харденгарвиду, крупнейшая горная плато Северной Европы и крупнейший национальный парк Норвегии. По этой дороге вы обязательно получите удовольствие от поездки, потому что пейзажи меняются, а природа не только такая разная, но и очень красивая.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 Good. Это было очень интересное место для остановки, и мы это сделали. А теперь давайте в теплую машину и вперед. Нам трудно представить, как люди живут здесь, но очевидно, они привыкли почти никого вокруг. Смотрите, я... Пришла фотографировать вот это красивое красное поле с овцами. И смотрите, тут растут ягоды. Видите? Немного похоже на бруснику. Видите, как много. Бруснику. Не знаю, какие-то вот ягоды на таком прямо мох. Вот такой мох на камне. И на нем растут ягоды. Норвежцы называют эту ягоду креклинг. Благодаря своим мочегонным свойствам их также называют мочегонные ягоды. Они питательны для здоровья. Миг so the говорит, что ему показалось очень oh. интересным то, что в этой местности очень много прудов, a разного, ponds, прудов разного размера. конструкция в конструкция, которой пересекается горная речка. С левой стороны такое бассейн образуется, а потом сделаны пороги. Кроме того, вам запрещено здесь прыгать. Вот там фанги минерализуются, они белые. Но на случай, если вы все-таки прыгнете, тут для вас приготовили спасательный круг. Вот смотрите, тот красный. Круг! На, мосту, на каменном мосту у очень больших камней и очень сильной горной воды и горной речки мы проехали несколько туннелей у! Да, и тут действительно чувствуется мощь гор правда в этом месте уже не так холодно видите какие скалы тут да. у -у -у -у! и мы на старом каменном мосту столько звука от силы воды и Просто восхищается природой. Да, смотрите. Вау. Вау, мы спускаемся, Мы остановились в прекрасном месте. Эй, черт называется вот место, которое здесь. Вот если есть райский уголок в мире, то тут... Один из них. Посмотрите, как прекрасно. А там очень интересная структура горы. Конечно, вы можете оставаться дольше в каждой из точек, которые мы вам показали в этом фильме. Однако у нас было всего два дня, и нам нужно было ехать обратно в Сандерфьорд. Красная Норвегия. К сожалению, мы ее сегодня покидаем, но говорим, что возвращаемся. А сейчас мы едем в аэропорт, чтобы сдать машину компании Эвис. И мы также покидаем друг друга, но ненадолго. Я лечу в Ригу, Мик летит в Лондон. Потом из Лондона он вечером летит в Ригу. Я его буду встречать уже в Рике в аэропорту сегодня в полночь, так что мы разлетаемся по разным странам. Тем не менее, мы счастливы, что мы решили провести э, этот короткий уикенд в Норвегии. Следите за моим каналом, э, мы, я собираюсь быстро и куда-то. Надеюсь, вам интересно узнавать новые вещи э, в разных странах, о разных традициях, о людях и через мои впечатления. мы с Миком аэропорту Я лечу в Ригу через примерно час-два. через 4 часа после меня летит в Лондон. Надеюсь, мы встретимся сегодня поздно вечером в Риге опять. Мы очень довольны поездкой. Было всего 2 суток, но мы столько всего увидели. Это был первый раз для нас в Норвегии. Мы получили огромное представление о стране и обязательно хотим вернуться сюда и вам советую. Мы любим Норвегию. Точно. Кроме этого, на моем канале есть еще 7 фильмов, более подробных о Норвегии. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, смотрите мои фильмы и наслаждайтесь своей жизнью. Ваша зажигалочка. See you tonight. Bye.